Всем привет! Сегодня хочу поделиться своим рецептом приготовления рождественской кутьи. С годами я нашла идеальное на мой вкус соотношение всех компонентов. Кутья получается очень и очень вкусной. При желании ее можно развести компотами из сухофруктов или водой. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Очищенную пшеницу хорошо промываем холодной водой. Воду меняем несколько раз. пока она не станет совсем прозрачной затем откидываем пшеницу на сито перекладываем ее в кастрюлю с толстым дном заливаем водой и отправляем на огонь После закипания добавляем соль и варим на медленном огне до готовности. Пока пшеница варится, разогреваем сухую сковороду и обжариваем на ней орехи минут 5 на сильном огне. Также запариваем крутым кипятком изюм. Слегка остывшие орехи освобождаем от шелухи, помещаем их в пакет и слегка разминаем скалкой, чтобы получились крупные кусочки. Не забываем о пшенице, ее надо периодически перемешивать. Когда в кастрюле не останется жидкости, выключаем огонь и даем каше немного остыть под закрытой крышкой. В это время сливаем из изюма воду и обсушиваем его бумажными полотенцами. Еще теплую пшеницу размешиваем, чтобы зерна отделились друг от друга. а затем высыпаем ее в большую миску, добавляем мак. Лучше всего купить уже готовый перетертый, потому что дома так измельчить вряд ли получится. Да и времени уйдет на это много. Перемешиваем, высыпаем орехи, изюм, еще раз хорошо перемешиваем. И добавляем понемногу порциями мед. Количество меда пробуем на свой вкус. Перекладываем кутью в кутью красивую миску. Сверху украшаем медом, орехами, изюмом и подаем к столу. Вот и все. Вкуснейшая рождественская кутья готова. Всех с прошедшими настоящими и будущими праздниками. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.